Это уже вторая часть безумно продуманных деталей в геймплее Готики. В прошлом ролике я уже многое рассказывал о цикле жизни Неписи, то есть когда Непис днем идет на работу, вечером собирается у костерка под пивко и иногда ходит по нужде, или о том, что меч, созданный темным богом, не бьет своего слугу. Амония, наоборот, поражает главного героя. Все эти вещи делают игру интереснее, и несмотря на то, что Готика вышла аж в 2001 году, подобных деталей огромное множество. Настолько много, что скопилось даже вторая часть ролика. Ну а ссылку на первую часть я оставлю в описании, а также в конце этого ролика. И первая безумно продуманная деталь касается реакции Неписи на перекачанного главного героя. Тихо, тихо, ты победил. Все дело в том, что получив более высокий левел, вам больше не придется драться с каждым встречным бедолагай. Неписи, сидящее перекачанного героя, в ужасе начинает разбегаться по углам. Убери это чертово оружие! Все это касается как агрессивной неписи, так и нейтральной, поэтому многие помнят картину, убегающую разные углы жителей старого лагеря, которых большинство игроков под конец игры кошмарило урезелем. Угрожать можно и не агрессивной неписи, и на этот случай разработчиками также придумана реакция. Стой! Ты знаешь правила! Пройти могут только рудокопы и воры. Уж не хочешь ли ты остановить меня? Нет. Ладно, иди. При виде руны выжигающей мозги или огромного меча, непись сразу сдается и признает силу героя. Нет проблем, никаких проблем! А разбегающиеся в разные стороны бандиты это одна из тех деталей, которые делают игру живее и интереснее. Кроме того, Непис не любит, когда я тычет в лицо оружием, и по этому поводу также возможна драка. Убери оружие! Убери это, или я за себя не отвечаю! Я предупреждал тебя! A few moments later. Следующая небольшая проработанная деталь касается кузнечного дела в готике. Во время ковки герой не просто исполняет анимацию, держа заготовку над огнем, но и проработана даже деталь с ее разогревом. То есть после некоторого времени обычная серая заготовка становится красной, а только потом убирается в инвентарь. В прошлом ролике я показывал реакцию неписи на случай, если герой не будет носить фракционную мантию своей гильдии. Например, магия огня вообще будет обвинять героя в том, что не нося мантию мага, он отказывается от Иноса. Если ты отказываешься от Робы, то отказываешься и от Иноса. Тебе следует задуматься об этом. Но в игре также проработана реакция персонажей на вступление героя в разные гильдии. Например, если Гарат узнает, что Безымянный вступил в ополчение, он будет очень сильно гордиться им. Эй, ты! Ты теперь служишь в ополчении? Я горжусь с тобой. И наоборот, Безымянного высмеют его некоторые друзья, если он станет магом огня. Ты постригся в монастырь? Я всего ожидал, только не этого. Но даже и не думая обвести меня вокруг пальца. Понял? В этой игре можно даже воспользоваться положением избранного Иносом. Из -за и за кошмарить стражника, охраняющего Эсмеральду. Я хочу попасть на борт корабля. Никому не позволено входить на корабль. У меня есть приказ. Я должен убить всякого, кто войдет на корабль без соответствующего разрешения. По имя Иноса. Я буду защищать этот корабль даже ценой своей жизни. Ты сомневаешься в намерениях мага огня? Нет, конечно же нет. Да простит меня Инос. Маги огня стражем мудрости Иноса. Тот, кто сомневается в них, сомневается в Иносе и не заслуживает пощады. Что будет, если я взойду на борт? Я должен убить... Я хочу сказать, остановить тебя. Ты осмелишься атаковать мага огня. Я никогда не подниму руку на мага. Так что ты все таки будешь делать, если я взойду на борт? Ничего, господин. Непись будет реагировать, даже если вы просто появитесь в броне бандита. Ты не на того напал, бандюга. Как вы понимаете, на каждую гильдию есть свои заготовки реакции, за что мы и любим эту игру. За Следующая деталь, пусть и не самая существенная, но именно такие детали делают геймплей игры интереснее. Дело в том, что реки в гостике обладают собственной физикой. Сильное течение будет как замедлять героя, если он плывет против течения, так и ускорять, если плыть по нему. Течение будет влиять на движение безымянного, даже если он просто попытается пересечь реку поперек. В этом случае река будет сносить немножко вбок. бок. даже сила течения, потому что в некоторых местах безымянный все же не сможет преодолеть поток. Бонусом герой умеет плавать не только кроли, но и разными стилями, например, на спинке. Где такое сейчас увидишь? Физика игры вроде бы такая простая вещь, но местами делает игру веселым приключением. Например, одно из таких веселых приключений река, ведущая к болотному братству. Ну а в некоторых современных играх такого вообще нет. В первых двух частях игры разработчики также предусмотрели желание многих игроков лутать все, что не прибито гвоздями. Поэтому, пока вы неуважаемый человек, непись будет каждый раз вас выгонять из своего дома, чтобы вы там ничего не успели украсть. Эй, ты! Убирайся отсюда! Ты сам напросился. Кроме того, непись особенно не любит, когда вы пытаетесь спать на их кровати, и все это может закончиться дракой. Убирайся с моей кровати! К слову говоря, особое презрение героя может высказать житель верхнего квартала по имени Гербранд. Ты думаешь, ты ужасно крут? Если ты продолжишь оскорблять меня, ты можешь сразу искать себе соломенный тюфяк с клопами. Однако, если безымянный уважаемый человек например, Мак Огняли-Паладин. Он проявит больше уважения. Есть новости? Мне не на что жаловаться, о благородный рыцарь. Ватрас – маг воды, который появляется во второй части игры. И на мой вкус, это один из самых беспристрастных людей во второй готике. Однако он не будет терпеть бесчинство главного героя. Поэтому, если безымянный герой начинает убивать невинных жителей, Ватрас сделает ему замечание. Но если герой все равно продолжит свои мародерство, он обидится и вообще перестанет с ним разговаривать до конца игры. Оставь меня в покое, грязные животные. Подожди, лорд Андре узнает об этом. Многие знают эту фишку, но не рассказать о ней я не могу. Часто игроки пытаются найти новые лазейки и проходы в игре. И одна из таких лазеек ⁇ это прорваться в город Хориниц через море. Таким образом, вы минуете стражу и разговор с лотаром. Однако разработчики предусмотрели такой вариант развития событий. Поэтому, когда Безымянный вылезает из воды, Лорес прокомментирует это событие своими словами. Я, должно быть, сошел с ума. Что ты делаешь здесь? Ты что, приплыл сюда? Это единственный способ миновать Стражу у городских ворот. Удивление о том, как Безымянный оказался в городе, пройдя мимо Стража, выскажет также паладин Латар на Южных Воротах. Стой, чужеземец! Я не видел, чтобы ты проходил через эти ворота. «И?» а стража у других ворот получила приказ не пропускать неизвестных лиц в город. Ну! Придется серьезно поговорить с ними обоими. В прошлом ролике я рассказывал о цикле жизненеписи людской расы, когда ночью все спят, днем работают, иногда отходя от лить. Однако местами проработаны циклы жизни животного мира. Например, падальщики ведут активный образ жизни только в дневное время, а ночью сворачиваются рядом друг с другом и спят до утра. С другой стороны, хищники ночью начинают гулять по лесу и нападать на тех же спящих падальщиков. Сейчас мне такое записать не удалось, но я не раз видел, как волки гуляют по лесу и атакуют все, что там спит. Следующую деталь нашли особенно пытлевые гатаманы, хотя, возможно, это просто совпадение. Это самое совпадение касается меча Курангара во второй части игры. Когда мы встречаем его в долине рудников, в его снаряжении лежит обычный двуручный меч. Однако позже вы сможете его найти на ферме Бенгара или у Смеральды, и у него уже будет лежать изношенный двуручный меч. И если это не просто случайность, а продуманная деталь разработчиками, то вполне логично, что пробираясь через толпы орков, Курангар износил свой меч. Хотя стоит отметить, что как таковой механики износа оружия в этой игре нет. И последняя в этом видео безумная деталь геймплея касается принципа «грабь, воруй и убивай». Возможность грабить инвентарь Неписи всегда мне очень нравилась в Готике. Все дело в том, что во многих играх, избив торговца, вы не получите ни копейки из его инвентаря. Однако в Готике все намного лучше. Избив врага, его меч выпадает, и вы можете присвоить его себе. Дропается даже инвентарь торговца, что добавляет возможности как для прокачки, так и для отыгрывания ролей с минимальной смекалкой. На этом с еще одной частью безумных деталей в готике все, но на этом интересные темы не заканчиваются. Поэтому действуем как обычно, с вас полторы тысячи лайков, и я сразу начинаю монтировать следующий ролик по готике. А в запасе у меня есть несколько тем, которые вам обязательно понравятся. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал, и welcome в группу в Discord и вконтакте, ссылки в описании.